Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. Сегодня у нас обзор новой автомобильной радиостанции от компании Мидланд. Это Alan MZR+. Плюс. Ну и начнем, пожалуй, с комплектации. Радиостанция поставляется вот в такой вот бело-синей коробке. В комплекте мы видим брошюры и инструкцию пользователя, к сожалению, в которой нет русского языка. Далее у нас идет монтажный набор и скоба крепления. А также тангента с электретным микрофоном и четырехпиновым разъемом. Ну и сама радиостанция. Габариты у радиостанции довольно-таки необычные. Это у нас десять с половиной высоту чуть больше четырех с половиной ну и соответственно в глубину где-то 12 сантиметров сзади у нас располагается кабель питания с уже запаянным штекером прикуривателя Разъем под антенну, так называемая UHF розетка И разъем под внешний громкоговоритель. Здесь у нас видно, что радиостанция идет на 12 вольт. Сделано по заказу Италии. Выдает 4 ватта. И ток потребления 2 ампера. На лицевой стороне расположены три регулятора. Это включение, он же отвечает за громкость. Ручное шумоподавление. И регулировка чувствительности микрофона. Так, давайте включим радиостанцию. Вот она приветствует нас таким звуковым сигналом. Каналы переключаются двумя клавишами, расположенными справа от дисплея. Присутствуют два вида модуляции. Это амплитудная модуляция для работы на трассе. И частотная модуляция для городского режима. Также есть переключение на экстренный канал. По умолчанию он стоит 19, но его можно поменять. Для этого мы устанавливаем этот переключатель в положение экстренного канала. И зажимаем обе клавиши переключения каналов. Вот После звукового сигнала мы выбираем необходимый нам канал. Пускай это будет 15. И сохраняем таким же образом. Все. Теперь экстренный у нас. Это 15. -й. То есть вот. Переключаем на экстренный. Загорается 15. -й. Модуляция, конечно же, здесь процессором не переключается. Это приходится делать вручную. Как вы могли заметить, изначально присутствует звук нажатия клавиш. Если он вам ни к чему, его можно отключить. Делается это следующим образом. Выключаете радиостанцию, зажимаете клавишу вверх и включаете радиостанцию. Здесь выставляете положение OFF и нажимаете на передачу. Все, звука уже и нет. В заключении скажу, что на данный момент это самая недорогая из представленных на рынке радиостанций. Своего рода продолжение всем известного Алана Сотова. Минимальный функционал, все достаточно прост, сравнительно небольшие габариты и цена...